В России не умеют правильно готовить суши! В России не умеют правильно есть суши! И именно тогда придет она и съест каждого, кто неправильно ест суши! Акула суши! Акула суши! Скоро на экранах! Москву завалило снегом, сугробы перекрывают улицы, однако даже самый страшный снегопад не сравнится с ней. Снежная акула. Снежная акула. Не пропустите! Чумной доктор выпил какую-то смесь и превратился в акулу. Акула, чумной доктор! Такого вы еще не видели. Эйфелева башня – символ Франции. Однажды в нее ударила молния. И она превратилась в акулу. Акула Эйфелева башня. дядя саша выпил очень много водки пошел в лес и замерз но лорд акул вернул его к жизни и теперь он акула акула дядя саша Макс Фадеев вернулся, чтобы расправиться со всеми акулами, и у него это получится. Макс Фадеев. Возмездие.